Всем привет! С вами Крюшик Дэй! И сегодня мы будем делать вот такие слаймы! В этом наборе есть все, чтобы сделать классные, мягкие, хрустящие слаймы! Итак, начнем! Открываем! Ой, тут и есть глина! Вау, что это за мастер -бокс? Давай посмотрим, папа! Давай, Арина! Здесь какие-то бусинки для слайма Так, а вот это цвета, скорее всего И да. ложечка для того, чтобы мешать, да? Да, тут много разных Всяких мяшек А вот у нас емкости Да, для слаймов Да, оа да. Столько емкости столько и слаймов будет, это, да? Это клей, как я вижу А вот это, кажется, активатор надо воды Наверное, налить, да? Да, по инструкции написано, что так так, давай. Давай сейчас нальем. А вот смотри, какие пушистники, да? А, вау, вау, как классно. Да, и я ложечки нашла там всякие. Вот ложки. Четыре цвета. Вот. Blush Pink. Pachy Purple. Cloud White. И Skyblue. Вот Cloud White. Cloud White. Cloud White. Patty Purple и Blush pink. Дальше здесь вот в ложке. Вот такие вот добавки. Вот раз, два, три, четыре. Здесь есть 4 вот таких громкости маленьких. Ждите, ждите. Опа. Okay. Сначала заливаем воду в активатор. Ой, много пролило. Ой, опять пролило. как газики внутри, прям. Опять. Теперь надо подвести наш будущий активатор 30 секунд. Погнали! <смех> так, интересно, что там в входит? ты там считаешь? Да, да, что-то пошел. Так, переворачивай. Теперь вверх ногами. Да, да. <смех> <смех> Зали, заливаем 50 миллилитров воды. Ой, клея. Немного попутала. Папа. Да, Вина. Интересно, какой же слайм получится? Я думаю, будет классно. Что-то он слишком туго делается. Сейчас. Залили 30 миллилитров клея. Выливаем клей и добавляем воду. Теперь добавляем активатор. Активатора должно быть 5 капель. Сейчас. Два, три, четыре, четыре, пять. Все, размешиваем на наш слайм. Добавили розового цвета. И достали. Теперь теперь будем добавлять вот этот ну, вот эту посыпку, да, папа? Да, Арина, давай, распаковывай. Так, распаковываем. Так. Арина, подожди. Давай, блюдечко. Двадцать, -а -а. давай, блюдечко. Тебя сначала так размешаю. Не, давай, блюдечко его. <гас> Папа, ты что сделал? <гас> <Давай>. <гас> Прикольно. Oh, давай. еще как помешать надо, да? Да? Да? <гас> Давай помешать, надо, мешай. Ой, он колючий стал. Вот вот. Ой, а -а -а. Он колючий стал. вот захвати тот. Ой, он липкий видишь, он прилипает, как магнит, да? Да, он очень колючий и очень красивый. Вау, пап, мне нравится. Наконец-то у нас получился слайм, да? Да, Рина. Еще больше, добавь теперь блестинок. Так, блестинок? Да, да, да. Других ты, уже? Ты знаешь, что ты сделай, разгладь его полностью, полностью увеличь, площадь, да, и туда залей блестинок, вот этих. Давай. Они просто, давай вот этих. Давай. Давай Так, добавляй Я думаю, хватит Так еще одно все Давай теперь помешаем Давай? Давай, мешай Вау, теперь мягкий стал От... Наш первый слайд готов Очень классный. Правда маленький и колючатся вот эти вот, э, ну, ничего. И вот так он выглядит. И сейчас я положу, э, положила его в коробочку и закрываем крышкой. И переходим к следующему слайму. Да, Риночка? Да! Мы достали с этого пакетика готовый слайм. Мы его покрасим и, и добавим посыпки. Так, поехали! Так, я его хочу сделать фиолетовым. Фиолетовый красивый цвет, скажите. Ой. Ой, слишком много, мне кажется. Ну ладно, пап. Знаешь что? Да, Арина, говори. Мне понравился прошлый слайм. Интересно, как вот этот будет? Но этот будет не хуже. Это будет э, слайм совсем другой и оригинальный. Давай его Ой. хорошо мешай-мешай. Может, еще чуть-чуть фиолетового добавишь? Нет, уже достаточно, мне кажется. Мне кажется, достаточно. Ариночка, что мы сейчас будем добавлять? Будем добавлять фиолетовые стразики, да? Да, фиолетовые стразики еще. фиолетовые еще больше, подсыпь, я думаю, чем больше здесь, тем лучше, интереснее будет. Давай, давай, высыпай, не стесняйся. Все, потому что они колются реально, пап. Ну давай, мешай теперь, хорошо так. размешивай. Я еще вот это хотела. Давай, давай. как пельмени так сначала. А я еще ну, вот ну, это ты. хотела. И эти хочешь добавить? Да. Окей, ну, давай так, тогда. Подожди. О, вся. Мне кажется, для Давай этого так... даже достаточно. Как так. пельменьку, да? Ну, уже не получилось пельменька. Ну что, прикольное такое. Хинкали, да? Да. Вау! Такой слайм у меня получился. Пап, ну как тебе? Че прикольно, Слушай, упакуй в коробочку его и попробуй достать. Ой, он очень тяжело засовывается. Ну, я думаю, будет как пасочка. А ну, доставай. Зачем это? Давай, доставай, доставай, доставай покажи нам этот кекс. Ты знаешь, в каждом кексе внутри какая-то вкусняшка. А ну-ка, покажи, что внутри кекса. Вот. Ммм, mm, я был прав. Это вкусняшечка. Какие-то э, пушистые э, фиолетовые няшечки. Это, это кружочки от э, эмочки, Это корм эмочки. Окей, okay, второй слайм готов. Переходим к третьему? Да! Переходим. Итак, приступаем к следующему слайму. Мы налили клея 60 миллилитров и добавляем синий цвет. Да, папа? Да, Вина. Только давай сначала клей выльем э, да. в, в вот эту посуду, да, емкость, хорошо. да? Вылили, добавляем цвет, не стесняйся. Капель, давай пять-шесть. О, вот это хорошая капля. Ой. Давай еще, еще. Все, давай еще. Не стесняйся. Так. так и теперь активатор? Давай активатор. Так активатор капли пять-шесть, да, наверное? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Окей, И дальше. теперь давай мешать. Пап, у меня, кажется, он схватывается уже. Угу, я но, тоже но я Надо активатор добавить. Ой, точно? Может, не надо было так? <смех> Посмотрим, что будет, да? Да, действительно. Теперь давай добавим сразу, да? Давай. Давай. Добавляем. Добавляем. Пап, я решила вот эти добавить. О, прикольно. Все. Бисер все. такой, да? Да, все хочу. Давай мешай. Надеюсь, он не отпадет. Давай, конечно нет. Ой, ой такой звук. Может, и пальчик активатор? Так, что-то он липнет. Мы добавили слишком много активатора, теперь добавляю клей. Так, давай по-большему, давай, пап. Давай. Вот так у нас получился такой слайм, мне он очень нравится, потому что он прозрачный. Там, конечно, отпадают вот эти бусинки, Ну ничего. Мне очень нравится его консистенция, она очень сильно чанится, очень классно откликает. Ну, короче, классный слайм. Ставлю ему оценку по 10-балльной шкале, да? Папки. Да, ставь, конечно. Ну, девять из 10. Ну, прикольно. Упаковываю коробочку и приходим к четвертому слайму. Мне кажется, вот это не ну, подходит или вот это. Давай померяем коробочку. Вот это подходит? Не, не подходит. Вот это сделаем. Так. Вот. Угу. Так у нас получилось. Ну, такой у нас получился. Чукрасный Легко... слайм. Переходим к четвертому. Давай. Это будет слайм сноу. Клей мы уже налили. Наливаем. Полностью весь, Аринка. Давай, давай. Так, Все четвертый. 60 миллилитров. Все? Верно. Добавляем цвет. Белый. Белый. белый. -белый. Сноу у нас всех какого цвета. А вот он прячется. Ой. Прям за емкостью. да? да. Добавляем сколько капель? Я не помню. Давай, Почек. сколько тебе? Пол баночки давай уже по полной. Чтобы уж на этот капал. Не, еще давай. Да я хочу просто еще после видео сделать. Конечно, давай. мы сейчас сделаем снежный слайм. Так, и, и добавляем. Я да, да, да. капаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Отлично, а теперь вот, мешай. вот эти пашистики. давай. А, мешанькаем, я думала. Да, давай. А потом мешанькаем, да? Угу, давай. Так, добавляем все. О, добавь еще цвета белого, да, Арина? Да. Так, все. Отлично, все, все давай. Теперь мешай. размешиваем. Так, мешаем. Мы решили сделать слаймикс. И, и э, я хочу добавить следующую вот эту... Готовую смесь. Да, готовую смесь. Давай, Алинка, добавляй. У нас, думаю, прикольный получится слайм. Так тебе руками уже, да? Давай руками. Так. Ну, в принципе, прикольно. только все руки в вот этих вот... Э, ну, шариках потому что весь клей впитался в шарики и мы решили добавить вот эту смесь у меня такое чувство как будто я мокрый хлеб жмякаю <с> мы сделали сна... слайм сноу он прям как настоящий снег а, ринка а как он это мацается и вообще жмакается жмякается Ша Ша а ну-ка, вот интересно, как он, приятно, да, на ощупь? Очень Вот такой он классный У нас что-то с клеем пошло не так, и мы добавили блины И все стало так А любую форму принимает, а ну покажи, что какие другие Круха, вал, как ну, он? давай Можно и так, сосиска называется Мне очень нравится этот слайм Прям как настоящий снег он очень мягкий Он, ну, как пенку для бритья добавили Да, папа? Да, Ринка, прикольно Ой я, если бы мы все наши слаймы засунули в попыт, чтобы было интересно. Да. Но, но не хочу рисковать. Мы сделаем обязательно следующую серию слайм и попей, да? Рика? Не знаю. Да, я знаю, у нас все получится. Итак, следующий слайм. Переходим к следующему слайму, да, Рена? К пятому уже. К пятому, да. Мы уже налили клей. Это последний слайм. Он я, о, э, будет в нем два цвета Ой, я забыла совсем налить Пап, я забыла налить клей Папа Так, залили клей Дальше, как всегда, активатор Не, синий Не, синий, синий, синий. Мы сейчас смешаем несколько цветов А этот слайм будет у нас называт, называться Турбо Микс слайм Да, Рина? Да так, вон, все Синий И розовый розовым, давай Так Опять Да что с ним не так, папа? Чего? Давай, жми Во. Весь? Давай весь Все Отлично И краса синего вот, да. То есть давай, в общем, все, да? Все цвета сюда завоним не, ну, я хочу два. Ну да, но это ж третий. Нет, это второй. А это второй? Да. Прозрачный ну, живот. Может, беленького фиолетового добавим? Нет. Актива. Сколько? Давай, там... Семь капель. Семь. Раз, два. Ой, все, там больше семи капель. Ой, давай все. уже. Ой, да. Давай уже мешать. Давай. Мешанька ем, мешанька ем. Вау, уже фиолетовый. Папа, скажи этот лучший фиолетовый. Да, такой прикольный. Это, э, папа... Как тучи перед дождем, да? Да. Давай, вот. знаешь что? Давай немножко добавим белого, и он будет светлее. Давай? Давай. Так, добавляем чуть-чуть белого. Беленького. Все. Давай, мешай теперь. Так, мешаем. О, вот так уже лучше. Так. Папа. Да, Рина. Какой тебе больше всего слайм понравился из ну, всех, которым у нас есть? Один только. Из четырех. Какой понравился? Я думаю, розовый надо добавить еще. Давай еще добавляй розовый. Давай, а то какой-то синий. Да? Да, синего филето уже не надо. Уже все надо розовый до, до последнего. Мы добавили еще немного розового и белый. Вот такой. Мы к этому слайму добавили э розовый и белый И получился он вот такой сиреневый Да, Пап потому что синий он много, да, Арина? Да, он очень жестко синий Фиолетовый даже какой-то получился Да Давай знаешь что, добавим вот этих звездочек добавим. Давай, мешаем, да? Да. Листочки какие-то. Нет, это единорожки. А, это единорожки, да? Одноцветные. Кашка, вкусняшка, да, у нас уже получается, а не слайм? Да. Добавляем готовой глины. Так как слайм у нас микс, и добавляем все, что можно, да, Арина? Да. Так. Давай. Давай его разложим вот так. Давай. Так, вот такой слайм у нас получился по имени Микс. С вами был Крошик Дей. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!